Что делать к цели, когда ты к ней шел, шел, шел, и вдруг все куда-то полетело? Или еще хуже, ее кто-то полетел, причем не согласовав с тобой, не спросив у тебя разрешения, и ты такой говоришь, да как же так, я же шел к своей цели, я же хотел, чтобы у меня все было». Вы знаете, какая, опять же, я что-то вот с одной стороны весело, да, иногда бывает, но очень много грустных вещей говорю. Те, кто шел к своей цели и хотел, чтобы было, как было, они продолжают идти и достигать то, чего они хотели. Но те, кто ждал повода и возможности разрушиться, не достичь своей цели, все объяснить, а знаете почему? А вот смотрите, что происходит, а вот видите, что происходит. А что происходит? Ну, то есть, что сейчас случилось? Потому что большая часть, знаете, как вот тоже такая военная статистика о том, что 80% боев проиграно уже до того, как люди вообще вышли в атаку. Они в своей голове уже придумали. И очень много целей сейчас, такие, все, все полетело не туда, все разрушилось, все сломалось. Трудный вопрос, а сломалось ли? Потому что когда рассыпается, что-то не очень хорошо построенное, при правильном отношении, при правильном состоянии появляется возможность это хорошо построить. И иногда нам нужен сильный ветер, нам нужно, чтобы стало дуть, стало не знаю, заливать, стало сжигать для того, чтобы у нас была возможность перезагрузиться, была возможность перезапустить то, что было построено. Потому что то, что построено на века оно продолжает идти и продолжает достигать своей цели. А вот эти наши временные такие, помните три поросенка ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф, когда волк пришел и подул, а они уже все сделали, они построили себе домик, они уже рассчитывали пробыть в нем зиму и там последующие годы, Я тут пришел и сдул одному сразу, второму чуть-чуть погодя. Почему? Потому что так построили. Поэтому сейчас то, что происходит, вся вот эта боль, все напряжение, это повод еще раз перезапуститься. Это повод перезагрузиться. Это повод переосмыслить, перерассмотреть свою жизнь. Все, кто сейчас несет утраты, какие-то, я не знаю, там блокируются процессы, прекращаются проекты, ну, там завершается финансирование там, ожидаемое, это люди, которые оказались в этой ситуации, люди, которым важно то есть не все оказались в такой ситуации, но те, кто там оказался, значит, им было важно, важно на уровне души. Наш мозг с этим не согласен, он говорит, нет, я не хочу, у меня все было уже сделано, но что-то внутри, что-то больше, ну можно сказать, высшее я, да, то есть в психологии сейчас обернутся, оно подводит нас, оно вынуждает нас оказаться в это время, в этом месте для того, чтобы пережить этот опыт, для того, чтобы выучить какой-то урок и сделать еще один шаг вверх, потому что все, что нас не убивает, делает нас сильнее.